макияжем по бордюрам сегодня у нас воскресенье вот. мы никуда не спешим да да но да делаем все уразумев и аккуратненько для себя вот собачка которая нас повезет на неленьгу да, которая нас победет. Сейчас мы Сейчас ее, ее будем загружать Наверное, надо ее завести Чтобы положить прицеп Да, я не буду помогать тебе ее запихивать ну, привет, Всем постав. Кадюшник с колесиками сюда, ку Евпати, калаврат Ой, ой, ой Упер вот в борт! Все. Сейчас мы загрузим санки и поставим, свезем прицеп в другой гараж. Ну, гравицапа это то, без чего пепелац может только так летать. А с гравицапой в любую точку Вселенной за 5 секунд. Как же вы без гравицапа пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. Загнали собакин, положили куши, Как-то все это у нас вроде влезло. Стянули ремнем на всякий случай. Так что сейчас поедем, поставим на место рецепт до 22 числа.